Надо сказать, что люди, которые сочиняли все эти песни, они на самом деле в жизни умели очень много. Они строили города, водили корабли и самолеты, покоряли вершины, преподавали, изобретали. Поэтому все эти песни обладают такой жизненной силой. И вот у себя в лабораториях, в институтах, в горах, в морях, в строотрядах, они создавали свой мир, свои традиции. И частью этих традиций становились песни. Песни романы, песни встречи, песни клятвы и, конечно, песни разлуки. Одной из таких традиционных песен прощания является много уже лет песня Валерия канора «А все кончается». Мы с удовольствием сейчас споем ее вам, хотя наш вечер в самом разгаре. А все кончается, кончается, кончается. Едва качаются пером и фонари, Глаза прощаются, надолго изучаются, И так все ясно, слов не говори. А голова моя полна бессонницей, Полна тревоги, голова моя. И как расти не может дерево без солнца, Так не могу я быть без вас, друзья. Спасибо вам, не подвели, не дрогнули, И каждый был открыт таким, как был. Ах, не короткие до да сердца тронули, Спасибо вам, прощайте, догурил. А все кончается, кончается, кончается, Едва качаются пером и фонари, Глаза прощаются, надолго изучаются, и так все ясно слов не говори. Мы по любимым распрядемся и по улицам Наденем фраки и закружимся в судьбе. А если сердце заболит, простудится, Искать лекарства станем не в себе. Мы будем гнуться, но, наверное, не загнемся, Не заржавеют в ножных скрытые клинки. И мы когда-нибудь, куда-нибудь вернемся и станем снова с вами просто мужики. А все кончается, кончается, кончается, Едва качаются, перо и фонари, Глаза прощаются, надолго изучаются, И так все ясно слов не говори, И так все ясно слов не говори. Все ясно, слов не говори.